Привет, друзья! В этом видео я вам покажу отель Джаз Мирабелл Бич Пять звезд. Погнали! Итак, пол Отеля, ребят ну что-то я вижу очень-очень много туристов здесь ладно поехали все очень красиво все очень аккуратно справа у нас ресепшн декоративный фонтан вот такой у нас есть и нереальное количество туристов видимо здесь кто-то выезжает заселяется в общем людей много не знаю как всегда но в данный момент когда я его посещаю очень много людей и очень шумно и традиционно ребят дальше у нас с холла отеля есть терраса вот она так выглядит откуда открывается очень красивый живописный вид на всю территорию отеля и по самое море смотрите как это выглядит итак ребят давайте я сейчас в начале этого видео еще сориентирую вас по структуре видео то есть по содержанию что же вы узнаете посмотрев это видео значит рассказываю сейчас я пройдусь по территории и покажу вам как выглядит территория отеля jazz mirabel beach то есть в каком она состоянии ну и что есть на этой территории после этого будет обзор номера категории superior с видом на море вы увидите, какой же вид открывается из отеля Jazz Mirabel Beach на море. После этого будет обзор номера категории Family с видом на бассейн. То есть это номер, который размещает до 4 человек и он, кстати, состоит из двух комнат после этого будет краткий обзор пляжа объясняю почему краткий потому что получился очень большой обзор пляжа и придется по нем делать отдельное видео и более детальная информация по пляжу будет ребят в отдельном видео ссылочку я конечно оставлю и в описании к этому видео по отдельному обзору пляжа. Ну и в принципе на канале вы также сама сможете это найти. Так что обязательно подписывайтесь на канал. И в конце, в самом конце, я вам расскажу свои выводы по отелю, что мне понравилось, что не понравилось. В общем все в конце я под итожу. В общем погнали итак ребят отель Jazz mirabel beach 5 звезд расположен в бухте на бэй примерно в 11 километрах от аэропорта это все условно потому что тут все зависит как будет ехать трансфер из аэропорта в этот отель и по времени это может и быстро быть и очень долго быть то есть автобус может ехать по большому кругу может ехать по маленькому кругу плюс еще сколько будет отелей перед вашим адресом Отелем. неизвестно поэтому время трансфера от аэропорта до отеля оно условное как бы и точно сказать я лично не готов в этом видео значит смотрите в принципе как бы отель расположен в самом краю бухты то есть почти на окраине соответственно как бы возле отеля там инфраструктура ну так себе как бы не очень развитая то есть да есть конечно магазины и там бутики все тому подобное что всякую сувенирную продукцию купить но но именно вот активного такого как в Нама и такое как в Хадоба, конечно здесь нет. Значит дальше в самом комплексе Джаз Мирабел есть три отеля: Бич, который расположен условно говоря на первой линии, и еще парк и клуб, которые находятся за территорией отеля Бич. Значит инфраструктура всех трех отелей общая на территории, а вот рестораны и бары для всех отдельные то есть гости отеля джаз мирабелл Бич не могут пользоваться ресторанами и баром, отелей клуб и парк. Дальше, значит, номерной фон. В принципе, основные три категории это стандарт, Family и Superior. Значит, стандарты все с видом на сад, Family и Superior, есть с видом на бассейн, есть с видом на море. Дальше это все покажу. Так, по инфраструктуре. Из основного есть тренажерный зал, спа, теннисный корт, есть дискотека. Не знаю, насколько она интересная, но представитель отеля сказал есть дискотека и естественно бассейн с подогрева подогрев с ноября по март но опять это все относительно и особенно для египта ребят тут стопроцентную информацию ну говорить просто невозможно дальше на территории отеля парк есть пять гор они работают и зимой но подогрева здесь нет так рассказываю вам информацию о ресторанах значит в отеле основных ресторанов 2 значит отдельно ресторан только для взрослых то есть с детьми сюда в этот ресторан не пускают и еще отдельный ресторан для гостей которые отдыхают с детками ребят это просто отличный отель придумал потому что я очень много отелей посетил и видел отели, которые загружены на сто процентов, в которых очень много туристов и в ресторанах это когда много туристов, особенно с детками, очень много шума, где-то падает посуда, где-то что-то бьется, в общем суета и сложно это назвать рестораном. В общем отель в этом плане очень хорошо постарался и сделал для своих гостей вот два отдельных ресторана основных и кроме основных ресторанов есть еще три а карта итальянский китайский и восточный значит для туристов один раз один из этих ресторанов то есть не все каждый по одному а только один из трех можно посетить бесплатно по предварительной записи дальше о пляже он общий на три отеля понтон 750 метров значит на пляже есть бар и фудкорт то есть пиццу фрукты такое можно покушать но подробная информация будет в обзоре пляжа дальше еще что важно это интернет значит Wi-Fi, как нам сказал представитель отеля на всей территории бесплатно в том числе и в номерах и на пляже и еще один приятный бонус от отеля это то что система all-inclusive в этом отеле действует до момента заселения и после того как туристы выселились из номера смотрите ребят эта информация неофициальная но нам дал ее представитель отеля она в любой момент может измениться так что на это сильно не рассчитывайте категории супериор смотрите значит просторный номер кровать соединена из двух телевизор ну и собственно говоря вид показываю вид у нас прямой на море такой вот балкон два стула металлических тяжеленьких и смотрите какой потрясающий вид, ребят, на Красное море Египта. Чайный набор. Нет, а, сразу меняют, да? а Фанта и Кола это входит? а Фанта и, меринто, и Кола качественно. мини-бар чистенький так показываю вам санузел туалет ребята умывальник косметика нормальный фен и такая душевая просторная и чистая так это у нас санузел уже в номере категории family туалет умывальник косметика же самое нормальный фен и такая душевая все чисто так дальше смотрите значит у нас одна комната для деток здесь есть такие двери можно закрыть эту комнату и в главной комнате у нас кровать на двоих взрослых состоит из двух вид с балкона у нас на территорию отеля на бассейны. балкон достаточно большой просторный есть пара стульев металлических столик что еще есть у нас в номере телевизор ну и собственно говоря по номеру вообще классное состояние ребята так пляж отеля значит довольно просторный есть много шезлонгов и зонтиков шезлонги в более-менее нормальном состоянии зонтики как и у большинства отелей в египте бамбуковые значит на шезлонгах матрасов я нигде не заметил дальше заход в море в принципе есть местами корка коралловая есть местами такой вот чистый песчано-галечный заход но он очень очень длинный метров 100 нужно пройти чтобы было по пояс в общем дальше я в отдельном видео все вам покажу дальше понтон значит понтон очень длинный 750 метров общая длина понтона ну состояние понтона в принципе конструкция отличная эстетический вид ну более-менее ничего как бы сойдет но ребят 750 метров и если будет дуть ветер то естественно вход с будет закрыт в общем смотрите полная информация полный обзор пляжа отеля Jazz Mirabel, то есть комплекса будет в отдельном видео потому что обзор пляжа получился ну там примерно 10-15 минут я покажу более детально какие есть заходы на пляже какое пляжное покрытие значит покажу что у нас под водичкой если вы заходите в море с понтона то есть с самого края понтона то есть какой там коралловый риф и примерно относительная какая глубина когда вы спускаетесь именно с понтона так что обязательно на моем канале поищите видео обзор пляжа джаз мирабель бич так ребят ну собственно говоря показал я вам территорию отеля джаз мирабель бич большая территория ухоженная идеально ухоженная территория красивейшие зеленые газоны то есть в принципе как бы я бы их наверное, сравнил бы с риксасом то есть это эталон отелей шармаль шейхи так вот ребят здесь вот ну, вот все так красиво и идеально как в сах можно сказать по территории но именно э, сама территория имеется в виду, что насколько в отличном состоянии дальше по номерному фонду тоже все вопросов у меня никаких нету все красиво из того что я видел мне очень понравилось э, ну просто идеально чисто и качественно по египетски ребят по египетски бассейна много есть музыка возле бассейнов большой значит пляж и по пляжу я уже вам всю информацию показал поэтому тут я не буду повторяться там я де... ну, много снял видео чтобы вам было понятно как выглядит пляж надеюсь вы все это оцените и все вам будет понятно ну собственно говоря как бы отель действительно классный вот ну нах... находится в напке значит лето просто отлично здесь отдыхать будет весна осень ребят аккуратно зима конечно же ветерок здесь обязательно будет присутствовать но э, в отеле корпуса построены таким образом что они соединены все друг с другом то есть территория ну, максимально защищенная от ветра конечно это э, на сто процентов не решает вопрос но все-таки на бассейнах вам будет по комфортнее вот собственно говоря все ребят пишите в комментариях если вы здесь отдыхали когда вы здесь отдыхали летом зимой осенью что вам понравилось что не понравилось напишите обязательно это все в комментариях под видео я все почитаю ну и если есть конечно вопросы тоже их пишите что смогу то отвечу и не забывайте подписываться на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео нажмите на колокольчик чтобы вам приходили уведомления о новых видео на моем канале. Смотрите эти видео и у вас будет самая полная и объективная информация для того, чтобы весь ваш отдых был только самыми положительными впечатлениями. Пока-пока!